Ну, ты куда убегаешь-то? Куда, Дима? Зачем ты? Зачем убегаешь все время? Короче, мы так посовещались с Андреем и решили Диме купить мопед. Мопед, да? Да. Он давно мечтает и... Короче, его на мечта осуществилась. Мопед 55 тысяч. 55 тысяч, да. Это, знаете, на какие деньги мы купили? Это на единовременные... Эти выплаты детям. И мы сделали Димке теперь подарок. У всех колеса есть. Теперь, теперь нужно мне колеса, то есть машину. Губа не дура, да? А что, у тебя мотоблок Андрей есть. У Димки мопед. У мелких велосипеды. Давида, вот эту футболочку подарила. Сегодня. Сегодня день рождения. Сегодня тебя поздравляют, кстати. Зачем большой? Нормальный. Как раз. да вот красный небольшой. Большой? Ну, Дима, себе выбирал. Этот. Красный? А. Ну, красный одевай. Красный одевай. Ты как это? В набор. Давай снимай кленку-то. Они, короче, с соседнего 10, 10. поселка прикатили на этом опеде. Сколько километров я прочитал? Откус я двадцать километров. Ты. Смотри, мама. Да, снимай. А вот как, а я хотела оборвать это все куски. Ну, Мамки только порвать, особенно пленка. А, так вон как. Ну что ты рад? Конечно. Точно? Мечтал? Мечта осуществляется, осуществляется, да? Осуществилось все, теперь тебе ничего не надо. Машина уж сам себя обеспечивает. Теперь, теперь с вас машина, понятно? А? А, ничего. Я вам вот это, с вас машина мне. С вас машина мне. Ну чё, девчонки, подойдите, потрогайте. Чё стали то Давай. А одела на оборотку, угодки выбежала. Зачем? Не надо выкидывать. Зачем? Вот это? Ну этот выкинь, а этот домой. Это? Это как бахилы. На голову одевать вместо шлемака. Третий, кого-нибудь третьего посадишь, зацепишь, скажешь, шлемака нет вот это. такси с ветерком называется дим конечно хочет прокати. давай давай, давай. они сернура прикатили только крепко держись за него Давай шлема одевай шлем одевай шлем одевай а зачем мы купили тогда а ну что? Какой лысый. О, деловой. Вот ты вырастешь, я тоже делом буду катать. Давай, именинника в первую очередь прокати. Шлем оденет. По дороге не потеряй только шлемак-то. Одевай. Ничего небольшое. Просто а спусти. Я Иди, я тебя одену, Давид. Я Нет, сошли, мам. Не Давай. Не надо рисковать. Все, поехал. Надо рисковать. Но не надо. Да не вылетит. Нет, ну, не ну иди до. Давай. Гони. Давай, присаживайся, сынок. Два сына покатаются. Ты держись, ты куда на край-то сел? Ты Диму держи. Да, могу, да? Конечно. Че Но... ты боишься-то? К Диме прикасаться. Да, Крепко держись, за живот схвати. Вот. Да. Чего вниз, Давай! Я научился всех. Да? Довольный так. У День рождения Димке мотоцикл подарили. Я катаюсь. Я катаюсь. Весь старый двор, пацанов, прикатили на велике. Старый двор? Да. это где мы жили, оттуда пацаны. Папа помог. А что он? Не знает, что он так Крепко держись За, за живот, да И Челси-то? Челси, Челси самая первая побежит. А? Иди сюда, иди, иди. иди, иди. Сейчас все детвору будут катать. Смотри. Кошмар. Так много. Че? Дешево. Мальчишек-то? Угу, так уже куда-то уехали. Они на велике. 7 литров? надолго хватит чай? Да? Ладно, пусть гоняет Пусть пока учится Спокойно Да он умеет Просто еще новый, боится наверное Привыкнуть надо Сами клей, я сам заклею, ладно? Всем привет, друзья Мы сейчас собираемся ехать за защиту за справочкой мне сказали в больницу принести ее а нам будет выдавать смесь и заодно мы занесем сразу справку туда в больницу чтобы дали нам смесь но ну, они ждут уже а если сегодня не принесут то все смесь не будет короче я экстремальная девушка оказывается сейчас андрей меня повезет и посмотрим какие у меня глаза будут ну все, друзья, сделаю справочку. Сейчас поедем в больницу. Классно прокатилась, мне очень понравилось. Смотрите, здесь дом ветеранов, соцзащита, все вместе, с другой стороны. Только с другой стороны дом ветеранов, а с этой стороны соцзащита. меня Андрей стоит, ждет. Попробую сняться, как мы едем. Если получится. Друзья, мне идет маска вообще. Ништяк, ништяк. Мы сейчас в больницу поедем. Справочку отдадим, смесь заберем. Меня, наверное, как в этом. Глухо. глухо. Во. Вот так надо-то. Короче, сейчас в больницу поедем. Справочку отдадим и смесь заберем. И домой. Да. Короче, друзья, все, сгоняли, быстро-быстро сделали. Три пачки смеси дали, вот они здесь. О, это Сюда? мне, да? А? Вот это ведра не мой. Не знаю. Короче, вся лохматая, я домой сгоняла. Здесь и зимой, туда же, там поставим, Съездили, пакет оставили, еще один. Чё, без быстрее, каски да? ехала. А вообще классно. И в каске, и без каски, вообще класс. Ой, свою молодость помнила, так классно. А, а еще папа быстро едет, а мне что, вообще да? кайф. Туда положить мне? Так не надо. Туда давай поставим. Короче, я свою молодость вспомнила, классно вообще. Я вообще готова целый день так гонять. Даже самой охота стала повозить вот это, порулить. Короче.